Здравствуйте, я Игорь Черноусов. Рад видеть вас на своем YouTube-канале. Это техническое видео записываю я специально для разработчиков программы Turbo Skype, чтобы показать наглядно, что уже на втором компьютере эта программа о достоинствах, которые которой я планировал рассказать своих видео вот на второй компьютер я эту программу ставлю с соблюдением вроде бы всех технических требований которые мне передали но программа не работает вот это видео возможно будет интересно тем кто планирует приобрести эту программу посмотрите с чем вы можете столкнуться я очень надеюсь что после этого ролика все таки проблему мы совместно решим и я все таки пойму почему она не работает итак Первую копию этой программы я установил на свой компьютер. У меня на нем стоит лицензионная версия операционной системы Windows 7. Стоит 64-разрядная операционная система. Компьютер подключен к интернету через оптиволокно провайдер наш очень хороший провайдер Intercom. После установки программы на этот компьютер происходило следующее: что программа ну, просто-напросто не авторизовалась. То есть, запускаешь программу, она постоянно писала Ошибка, авторизация, ошибка авторизация Хотя аккаунты Skype с которыми работала эта программа, они были абсолютно нормальные абсолютно рабочие. Причем заметил буквально следующее: что Ничего не меняем в настройках программы, повторно запуская эту программу, она в каких-то аккаунтах авторизовывалась. Вот видите, я вам показываю лог, который я уже отправлял, что программа даже начинала с какими-то аккаунтами работать, то есть добавлять друзья, отправлять сообщения, то есть в принципе делать то, что она и должна была делать. Вот это самый хороший лог, который я смог достичь в плане работы этой программы. Разумного объяснения, почему она когда-то работает, авторизуется, а когда не работает, я так и не получил. То есть все списали на то, что программы я устанавливал на виртуальную машину. То есть я э, на этом своем рабочем компьютере держу виртуальную машину, на этой виртуалке у меня все программы для работы со скайпом. Мне сказали, что скорее всего из-за того, что программа работает под виртуальной машиной, что возможно какие-то проблемы. Вчера я произвел следующее действие. Вот на этом компьютере я переустановил систему. Это мой такой стабильно работающий компьютер, на который я поставил тоже семерку, но уже профессиональную версию поставил 32-разрядную операционную систему. Этот компьютер, опять же, подключен к интернету, но не напрямую, а через роутер D-Link. На компьютере не установлено никаких антивирусов. Я отключил даже Бредмауэр, чтобы ну, ничего как бы, не мешало этой программе. Еще раз повторюсь, что операционка чистая. В дополнение были установлены только Java для 32-разрядной операционной системы. Ну, то есть все, что вот написано было вот в этой инструкции, я все, все сделал по шагам. Значит, на компьютере установлен скайп в котором я ручками проверил те аккаунты, которые я передаю программе. Вот сейчас я просто выйду из этой учетной записи, покажу настройки программы. В настройках программы я прописал задержки, аккаунты, с которых я работаю, но я вот сейчас для примера оставлю только два аккаунта. Наглядно, что это абсолютно работающие аккаунты. Вот аккаунт Наталья 9Ас. Но вот именно в этом аккаунте я был только что авторизирован. Но еще раз авторизирую с него. Возьму пароль прямо из самой программы, копирую его, вставлю. Вот, войду в скайп. Ну, то есть первый skype аккаунт абсолютно работающий. Но ну, выйду из этой учетной записи, чтобы вообще все было. По-честному, проверю вторую учетную запись. Опять же, скопирую из. Самой программки вставлю. Ну и вот я авторизировался уже в другом скайп аккаунте. Марина Мариша. То есть оба скайп аккаунта абсолютно работающие. Сейчас я из них выйду. Тексты приглашения прописаны. Текст целевого прописаны. Получатели, отчеканные аккаунты тоже все это прописано и сохранено. Смотрите, что происходит, когда я запускаю, нажимаю. Запустить. Ошибка авторизация. Ошибка авторизация. Вот. Программа завершила свою работу. Аккаунты абсолютно работающие, как я вам показал. Да, компьютер подключен не напрямую, но сразу хочу сказать, подключал напрямую, вставлял проводок не в хаб, а непосредственно в системный блок. Все равно тоже, тоже та же самая ситуация. Что делать, реально не знаю. Может быть что-то нужно доустановить на этом компьютере из софта, но в инструкции, по которой я работал, ничего этого не сказано. То есть назвать эту программу как то стабильно работающая, ну извините, я не могу. Надеюсь получить какие-то разумные рекомендации от разработчиков, почему эта программа не работает.